Друзья, всем привет! Записываю новое видео по платформе C Global NETWORK и в нем я расскажу больше информации про возможность получения дополнительного дохода от бинарной матрицы 2 на 21 расскажу, что это за такая матрица, как она работает и сколько можно в ней заработать. Так, для начала зайдем в свой кабинет, посмотрим, где находится матрица. Заходим в раздел профиль, Матрикс Position. Дальше видим вот такую вот структуру, да, то есть у нас матрица 2 на 21. Это форсированная матрица, это говорит о том, что на каждом уровне у нас, значит, первый уровень 2 человека, и на каждом уровне идет удвоение до 21 уровня. То есть есть ограничения по 21 уровню. Вот, если это вот так вот развернули графически то можно увидеть вот такую вот структуру для того чтобы отслеживать ниже партнеров нужно нажать на какого-нибудь любого партнера и тогда мы увидим уже его структуру да, ниже вот что-то типа наподобие такого вот значит смотрите то есть у меня нет ни одного ну, как бы свободного места видите то есть почему то есть, если даже, допустим, я пригласил несколько человек, а потом не приглашаю, а они начинают приглашать, да, то есть, получается, у них, ну, как бы, строится, тут есть свободные места. Но для того, чтобы эти свободные места закрыть, если они появляются, я могу их закрыть либо личными приглашенными, то есть, я просто приглашаю, и эти места закрываются. Вот. И... или это переливы сверху. Все. Вот, то есть, как бы, все равно пустых мест не будет. Вот. То есть, если вы приглашаете и выше вас, допустим, ваш спонсор, вышестоящий, допустим, и так далее по цепочке, они активны, то, значит, их партнеры также сама сыпятся вниз к вам и заполняют ну, общую эту матрицу. Поэтому, как бы, пробелы будут у вас заполняться. А сколько же мы можем заработать на бинарной матрице? Итак, перед вами вот, такая, вот такой вот расчет, это я считал исходя из того, что каждый партнер, который будет под вами в вашей матрице, оплатит 10 долларов. Вот. И мы с каждого такого платника, ну то есть это может быть ваш партнер, может быть не ваш партнер, партнер партнера и так далее, это могут быть переливы сверху и так далее. Надеюсь, это понятно. Да? То есть, и теперь мы можем посмотреть, сколько мы можем заработать. Итак, начнем с того, что вот зеленая категория у нас. Зеленая категория говорит о том, что мы можем никого не приглашать. У нас 0 личников и мы можем заработать максимально с 5 уровней. Значит, если это будет такое количество у вас людей под вами, вы оплачены и они все по 10 долларов платили, то вы заработаете каждый месяц, будете зарабатывать по 15,5 долларов. Вот вам дополнительный доход. Как я и говорил, то есть работайте на пакетах, а еще дополнительно можете заработать, абсолютно никого не приглашая, дополнительно 15,5 долларов. Ну, отлично. Теперь, если вы смотрите в, ваш, в вашей бинарной матрице, больше людей становится ниже уровня, чтобы открыть 6-7 уровень, вам нужно пригласить двух личников, минимум двух лично приглашенных, которые платят 10 долларов. Когда у вас скрывается 6-7 уровень, и максимально со всех с 7 уровнях вы можете заработать 63 доллара 50 центов в месяц. То есть если все будут каждый месяц делать проплаты, вы каждый месяц дополнительно будете получать по 63 с половиной доллара. Если вы хотите открыть 8-9 уровень, то вам нужно иметь 4 лично приглашенных, которые будут тоже на платном статусе. Тогда ваш доход со всей этой структуры каждый месяц может составить 255 долларов 50 центов. Каждый месяц, если все будут проплачивать по 10 долларов. Чтобы открыть 10, 11, 12 уровень, достаточно иметь 6 лично приглашенных. общий суммарный доход может составить 2047 долларов 50 центов каждый месяц. Ну и соответственно 13, 14, 15 уровни это 8 лично приглашенных. И общий доход может составить каждый месяц 16383,50 доллара 50 центов. Ну и соответственно, чтобы как говорится, открыть максимально до 21 уровня, нам достаточно иметь минимум 10 лично приглашенных, которые будут, будут проплачивать по 10 долларов. Вот Тогда мы имеем возможность максимально заработать 1 миллион 48 тысяч 575 долларов 50 центов каждый месяц. Безусловно, вот эта цифра, она э, приблизительная. Да? Почему? Потому что такое большое количество людей вряд ли, конечно, здесь... Э, соберется поэтому это просто математические расчеты и просто математика показывает что да при условии что такое количество людей будет если все будут регулярно проплачивать по 10 долларов то вы имеете возможность каждый месяц получать грубо говоря миллион долларов математика это вещь упрямая поэтому вот вам в принципе цифры но Здесь мы точно видим э, наш потенциал дохода. То есть мы видим, что сколько мы можем сделать для, и сколько мы можем заработать. И все это просто дополнительный вид дохода. То есть если мы просто приходим в C global Network, э, интересуемся рекламой, допустим, да, покупаем рекламные пакеты. Вот, или получаем в подарок рекламные пакеты и зарабатываем вот, на них. Э, рекламируем свои проекты, мы еще дополнительно можем получать доход именно с вот этой бинарной матрицы. Абсолютно никого не приглашаю внимание, никого не приглашаем до 15,5 долларов каждый месяц дополнительного дохода. Но если мы хотим больше и заработать, как говорится, приблизительные цифры, которые здесь указаны, то welcome, как говорится, приглашать два четыре 6 8 10 можно хоть 100 ну 10 человек нужно чтобы максимально открыть максимальную глубину а почему это важно потому что не обязательно на самом глубине у вас будет два миллиона человек нет здесь может быть 1000 человек тут может быть 500 может тут будет 5000 тут еще сколько Но чтобы достать доход от них вам нужно будет пригласить определенное количество людей вот все вот в принципе цифры перед вами кто работает осталось только как говорится зайти все global network зарегистрироваться и начать просто работать и зарабатывать деньги значит ссылка на регистрацию либо у вашего спонсора либо в описании под этим видео вот не забываем что сейчас дается возможность получить бесплатно 5 рекламных пакетов это очень важно я думаю что приглашать сюда легко все любят бесплатные что-то бесплатное вот здесь она есть рекламные пакеты даются бесплатно но чтобы зарабатывать это все достаточно просто оплатить один раз 10 долларов с личных средств все остальные все остальные оплаты идут с заработанных денег так что воспользуйтесь этой возможностью расскажите знакомым друзьям я не знаю в интернете и в принципе у вас есть возможность заработать хорошие деньги